Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будет подробный мастер-класс по вязанию узора кукурузка. Он получается ажурный и очень красивый. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 16 плюс 1 петля. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем одну петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. Набираем 3 воздушных. В цепочке одну пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. три воздушных, одну пропускаем, в следующую столбик без накида. Ряд начинаем двумя короткими арочками. пять воздушных цепочки 3 петли пропускаем и в четвертую вяжем столбик без накида Еще пять воздушных 3 пропускаем в четвертую столбик без накида После двух коротких мы связали две длинных арочки. Три воздушных. Одну пропускаем в следующую столбик без накида. Три воздушных. Одну пропускаем в следующую столбик без накида. Три воздушных. Одну пропускаем в следующую столбик без накида. И еще раз три воздушных. Одну пропускаем в следующую столбик без накида. Мы связали 4 коротких арочки, это уже основной элемент рисунка. Теперь свяжем 2 длинных арочки. 5 воздушных. Пропускаем 3 петли в четвертую столбик без накида. 5 воздушных пропускаем 3 в четвертую столбик без накида снова свяжем 4 коротких арочки по 3 петли в основной цепочке будем пропускать по одной воздушной первая арочка Вторая, третья, четвертая. Итак, в узоре мы чередуем 4 коротких арочки и 2 длинных. В конце ряда, когда связаны 2 крайних длинных арочки, свяжем после них 2 коротких. Первая арочка. Последний столбик без накида связан в последнюю петлю ряда. Вторая арочка. То есть мы закончили ряд двумя короткими арочками, чередовали 4 коротких и 2 длинных и начинали ряд двумя короткими арочками. Второй ряд. 4 петли подъема и разворачиваем. Под первую арочку вяжем столбик без накида. Три воздушных. Столбик без накида под вторую арочку. Пять воздушных. Теперь в столбик без накида между длинными арочками вяжем столбик с одним накидом. После столбика 5 воздушных. Столбик без накида в первую короткую арочку из четырех. Три воздушных. Столбик без накида под вторую короткую арочку. Три воздушных. Столбик без накида под третью арочку. Три воздушных. Столбик без накида под четвертую арочку. Таким образом, над четырьмя короткими арочками мы связали три коротких арочки. Пять воздушных. Столбик с накидом в столбик без накида между двумя длинными арочками. Пять воздушных. И над четырьмя короткими свяжем три коротких арочки. Столбик без накида под первую. Три воздушных. Столбик без накида под вторую. Три воздушных. Столбик без накида под третью. Три воздушных. И столбик без накида под четвертую. Пять воздушных, столбик с накидом в столбик без накида. 5 воздушных, столбик без накида под первую короткую арочку. До конца ряда чередуем эти элементы. Две длинных арочки и три коротких. В конце второго ряда привязываем последнюю цепочку из пяти воздушных к ближайшей короткой арочке столбиком без накида. 3 воздушных. Столбик без накида под крайнюю арочку предыдущего ряда. То есть над двумя короткими одна короткая арочка. Одна воздушная. И столбик с одним накидом в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Третий ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик без накида в столбик с накидом предыдущего ряда. Три воздушных, столбик без накида под короткую арочку, пять воздушных, Теперь над вот этим столбиком свяжем галочку. В него столбик с накидом, одна воздушная и еще один столбик с накидом. Пять воздушных. Дальше над тремя короткими арочками свяжем две. Столбик без накида под первую. Три воздушных. Столбик без накида под вторую. Три воздушных. Столбик без накида под третью. Пять воздушных. Галочка над столбиком с накидом, то есть столбик. Воздушная и столбик. Пять воздушных. Две коротких арочки над тремя. Итак, две коротких и две длинных арочки чередуем до конца ряда. То есть дальше вяжем две длинных арочки с галочкой между ними, а затем две коротких над тремя. В конце ряда, когда связана последняя цепочка из пяти воздушных, привязываем ее столбиком без накида к маленькой арочке. Три воздушных. и столбик без накида под воздушные петли подъема предыдущего ряда. Со следующего, четвертого ряда, начинается раппорт узора по вертикали. Набираем 4 петли подъема и разворачиваем вязание. Под короткую арочку вяжем столбик без накида. Пять воздушных. Дальше будем вязать в нашу первую галочку. Первый столбик с накидом воздушная. Второй столбик с накидом. Воздушная, третий столбик с накидом, воздушная, четвертый столбик с накидом, воздушная и пятый столбик. Все столбики связаны под воздушную петлю галочки предыдущего ряда. Получился вот такой веерочек. За ним вяжем 5 воздушных. И над двумя короткими арочками свяжем одну. Столбик без накида под первую. Три воздушных. Столбик без накида под вторую. 5 воздушных. В следующую галочку свяжем 5 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. Первый. Воздушная. Второй. Воздушная, третий, Воздушная, четвертый, Воздушная, пятый, Второй веер готов Пять воздушных. Над двумя короткими арочками свяжем одну. Итак, чередуем эти элементы до конца ряда. В конце этого ряда после крайнего веера набираем 5 воздушных петель, Вяжем столбик без накида под короткую арочку, воздушная и столбик с одним накидом в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Пятый ряд. 3 воздушных петли подъема и еще 5 в узор, то есть всего 8 штук. Разворачиваем вязание. Дальше будем вязать в наш веер из 5 столбиков. В первый столбик вяжем столбик без накида. Три воздушных. Столбик без накида во второй столбик. Три воздушных. Столбик без накида в третий столбик. Три воздушных. Столбик без накида в четвертый столбик. Три воздушных. Столбик без накида в пятый столбик. Таким образом над веером мы связали 4 коротких арочки. Пять воздушных столбик с одним накидом под одну короткую арочку. Пять воздушных. И над следующим веером снова свяжем четыре коротких арочки. 5 воздушных. Столбик с одним накидом под одну короткую арочку. 5 воздушных. И провязываем над следующим веером 4 коротких арочки. В конце ряда, когда связаны 4 коротких арочки над веером, Набираем 5 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в третью петлю подъема предыдущего ряда. Приступаем к шестому ряду. 8 петель подъема. Разворачиваем вязание. Над четырьмя короткими арочками свяжем 3 столбик без накида под первую. 3 воздушных. Столбик без накида под вторую три воздушных столбик без накида под третью три воздушных столбик без накида под четвертую пять воздушных Столбик с одним накидом над столбиком с одним накидом. 5 воздушных. Над четырьмя короткими арочками свяжем 3. Пять воздушных. Столбик с одним накидом над столбиком с накидом. Пять воздушных. И дальше три коротких арочки. В конце ряда, когда связаны последние три коротких арочки, набираем 5 воздушных. И в третью воздушную петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Седьмой ряд. Три воздушных и разворачиваем. В столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Пять воздушных. Над тремя короткими арочками свяжем две. Пять воздушных. Над столбиком с одним накидом вяжем галочку. Столбик. Воздушная. Столбик. Пять воздушных. Над тремя арочками вяжем две. Пять воздушных. Галочка над столбиком. Пять воздушных. И так до конца ряда. В конце ряда после двух коротких арочек набираем 5 воздушных и в третью воздушную петлю подъема вяжем 2 столбика с одним накидом. Восьмой ряд. Четыре воздушных и разворачиваем. В первый столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. И еще один столбик с одним накидом. Пять воздушных. Над двумя короткими арочками свяжем одну. 5 воздушных. Над галочкой свяжем веер из 5 столбиков с одним накидом, а между ними по одной воздушной. Веер – это основа для следующей кукурузки. Пять воздушных. Одна короткая арочка над двумя. Пять воздушных. И вяжем следующий веер из пяти столбиков в галочку. Итак, до конца ряда. В конце ряда после крайней короткой арочки набираем 5 воздушных. И в третью воздушную петлю подъема вот сюда. Вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. И еще один столбик с одним накидом. Воздушная. И последний, третий столбик с накидом. Вот такой элемент мы связали в конце и в начале этого ряда. Девятый ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик без накида в первый столбик. Теперь нам нужно связать на этом элементе две коротких арочки. Три воздушных, столбик без накида во второй столбик, три воздушных, столбик без накида в третий столбик. Пять воздушных столбик с одним накидом под одну короткую арочку. Пять воздушных. Над веером вяжем 4 коротких арочки. Пять воздушных. Столбик с накидом под короткую арочку. Пять воздушных. И над веером 4 коротких арочки. В конце ряда последние 5 воздушных привязываем столбиком без накида к первому столбику. 3 воздушных. Столбик без накида над вторым столбиком. Три воздушных. Столбик без накида в третью петлю подъема. Десятый ряд. Четыре воздушных и разворачиваем. Над двумя короткими арочками свяжем одну. Пять воздушных. Столбик с одним накидом над столбиком. Пять воздушных. Над четырьмя арочками вяжем три. 5 воздушных, столбик с одним накидом над столбиком, 5 воздушных и 3 арочки над четырьмя. В конце ряда, после пяти воздушных, свяжем одну арочку над двумя. Одна воздушная. И столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Одиннадцатый ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Столбик без накида в столбик с накидом. Три воздушных. Столбик без накида под арочку. Пять воздушных. Галочка над столбиком с накидом. Пять воздушных. Над тремя арочками свяжем две. Пять воздушных. Галочка над столбиком. Пять воздушных. Две арочки над тремя. В конце ряда после пяти воздушных вяжем столбик без накида под арочку. 3 воздушных. И столбик без накида в третью петлю подъема. Следующий 12 ряд полностью повторяет четвертый ряд. То есть с четвертого по одиннадцатый ряды это раппорт узора по вертикали. Давайте покажу небольшой фрагмент перехода. Набираем 4 петли подъема и разворачиваем. столбик без накида под арочку, 5 воздушных, над галочкой вяжем веер из 5 столбиков с накидами, а между ними по одной воздушной. Пять воздушных. Над двумя арочками вяжем одну. Пять воздушных. И над следующей галочкой веер из пяти столбиков. В конце ряда после крайнего веера набираем пять воздушных. Столбик без накида под арочку. Одна воздушная. Столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда.